Во всей стране я только два заведения знаю, где нет туалетной бумаги. Это Сургутский городской суд и mm -hmm. психиатрический ага, вот диспансер. У -у -у. О чем говорит? Uh -huh. Не знаю. Ну, <с клышка> факт и факт. Прошу вас, продолжайте.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 Давай врубайся, меня <реклама> откажем Наше здание нет мыши Они мне вместе с этой туалетной бумагой сожжут Вы понимаете? есть Который нет Который нет вот. А мы А почему такая дискриминация? А как вы хотите? Ну хотя бы туалет у них может быть свой отдельный Пусть не совсем хороший По состоянию, по запаху Остановись, не надо. Пожалуйста, продолжайте Давай врубайся, <реклама> меня откажем а как же инвалиды на костылях? Гости из других регионов приезжают. Сочи такая же боль. Честно говоря, стыдно за наш город. Не Возьми просто расслабься! К сожалению, у нас очень-очень-очень маленькое финансирование. Настолько маленько. Как они вообще работают, я не понимаю. Куда деньги деваются? И когда вы про меня звоните, всегда вопрос, а ответ один. Денег нет. Туалетная бумага? У каждого, У каждого своя. своя. За свой счет говорит по Вы пришли по выявлено 34 нарушения. бам Просто звездец.